Экскаватор-погрузчик Case 570ST Модель 570ST входит в линейку экскаваторов-погрузчиков Case серии Т, которые производятся с 1959 года. Операторы и заказчики ценят ее производительность, надежность комплектующих, удобство технического обслуживания с уровня земли и превосходную обзорность. Рассмотрим особенности основных компонентов. Топливоэкономичный двигатель FPT Модель 570ST оснащается топливоэкономичным двигателем FPT, развивающим мощность 96 лошадиных сил. Система полного привода гарантирует отличные рабочие показатели и при плохих грунтовых условиях. Проверенная трансмиссия Power Shuttle с гидротрансформатором обеспечивает плавный рабочий цикл и бесперебойную работу. Быстрое техническое обслуживание Передний капот двигателя легко открывается. Плановые операции технического обслуживания выполняются быстрее благодаря продуманной компоновке моторного отсека. Все точки проверки и фильтры доступны с уровня земли. Прямая стрела погрузочного оборудования. Модель Кейс 570 ST оснащена прямой стрелой погрузочного оборудования, обеспечивающей максимальную грузоподъемность и лучший показатель высоты подъема по пальцу. Она реже требует технического обслуживания за счет уменьшенного количества точек смазывания. Кроме того, благодаря такой стреле оператор лучше видит кромки ковша. С-образная стрела экскаваторного оборудования. Рядное расположение цилиндров выступает залогом улучшенной обзорности, большей высоты разгрузки по пальцу и лучшей грузоподъемности. Глубина копания увеличена выдвижной рукоятью, запатентованной компанией Кейс. Надежная нижняя рама. Машину отличает усиленная конструкция, обеспеченная применением долговечных компонентов. От баков и дисков до нижней рамы. Просторная кабина с превосходной обзорностью, круговой обзор через большие стекла, комфортная кабина оператора, более удобная подушка сидения оператора и дополнительное сидение снижают усталость работника. Все рычаги и органы управления расположены удачно с точки зрения эргономики, комфортный доступ в кабину за счет продуманного расположения поручней и ступеней. Четыре передних и задних фонаря гарантируют отличную обзорность при работе в темное время. Благодаря перечисленным особенностям модель 570ST – идеальный вариант для тех, кому требуется экскаватор-погрузчик.